Всем привет! Запустили рекламную кампанию, но результат совершенно не тот, которого вы ожидали? Давайте вместе сегодня попробуем разобраться, что могло пойти не так и на что в первую очередь стоит обращать ваше внимание. Первое, что следует держать под контролем, это поисковые запросы ваших пользователей, по которым показываются ваши поисковые объявления. В случае Яндекса выбираем необходимую нам компанию, переходим в статистику, далее идем в отчет поисковые запросы, выбираем необходимую нам дату и анализируем поисковые запросы. Ваша основная задача найти такие поисковые запросы, которые абсолютно не относятся к вашему направлению, попросту их выделяем и добавляем в список минус фраз на уровень компании. В случае с Google выбираем также необходимую нам компанию, переходим в раздел «Ключевые слова» и переключаемся в раздел «Запросы». Принцип действий точно такой же, как в Яндекс, ищем такие поисковые запросы, которые абсолютно нам не подходят и добавляем их в список минус фраз. Второе, что следует держать на контроле – это площадки, на которых показываются ваши объявления. В данном случае мы с вами говорим про рекламные кампании RCA и КМС. В случае Яндекса выбираем необходимую нам RCA-компанию, переходим в статистику, далее переключаемся в отчет по площадкам. И начинаем чистить площадки по следующему принципу: выключаем площадки, которые не приносят заявки. Также выключаем площадки, которые приносят достаточно много трафика низкого качества, то есть с большим показателем отказов. Также можно выключать дорогие площадки, где стоимость перехода в среднем больше, чем по остальным площадкам. Также можно выключать площадки, с которых очень маленькая кликабельность, то есть много показов, но мало переходов. Не забываем также исключать из показов мобильное приложение. Как правило, трафик оттуда идет низкого качества. В случае с Google выбираем необходимую рекламную кампанию, выбираем раздел «Места размещения» и переключаемся, где была показана ваша реклама. Принцип исключения площадок в Google аналогичен Яндексу. В случае с Google выбираем рекламную кампанию КМС, переходим в раздел «Места размещения» и переключаемся на вкладку, где показывается ваша реклама. Чистим площадки по точно такому же принципу, как в Яндекс Директ. Чуть не забыл упомянуть небольшой момент по принципу работы поисковых объявлений. Как мы можем знать, поисковые объявления могут показываться не только на страницах поиска Яндекс и Google, а также на сайтах поисковых партнеров таких как, например, Яндекс.Картинки, Bing.com, Автору. Как правило, поисковые партнеры накручивают довольно большое количество показов, одновременно с маленьким количеством переходов, в результате чего кликабельность ваших ключевых слов довольно низкая. Так как кликабельность у определенных ключевых слов будет низкая, можно принять не совсем объективное решение по поводу отключения того или иного ключевого слова. Исходя из этого, целесообразно это отслеживать также статистику по данным поисковым партнерам. Как это сделать в Яндекс? Выбираем поисковую рекламную кампанию, переходим в статистику, а дальше переходим в отчет по поисковым площадкам. Если вы видите, что какой-то сайт накручивает большое количество показов без кликов, можете смело его отключать. В случае с Google есть небольшой нюанс. Если в Яндекс мы можем смотреть, на каких площадках были показаны поисковые объявления, Google этой информации нету. Можно видеть статистику в общем по поисковым партнерам. Как посмотреть эти данные? Все просто, выбираем сегмент «Сеть с поисковыми партнерами» и смотрим, если количество показов преобладает над количеством кликов и конверсии, в принципе, оттуда не было, можно смело их выключать. Третье, необходимо контролировать, на каких позициях вы показываетесь. Особенно остро стоит вопрос, если вы вручную выставляете ставки. Аукцион в течение дня очень часто меняется и вы можете попросту не уследить и выпасть в гарантию, в таком случае ваши клиенты потенциальные могут в принципе вас не заметить. Для более удобного управления ставками вы можете использовать автоматические стратегии назначения ставок, а также бидеры. Напоследок хочу отметить, что это одни из многих процессов по сопровождению, которые могут значительно повысить эффективность и отдачу от ваших рекламных кампаний, но только в случае их выполнения, а также свести на нет эффективность в случае их игнорирования. Выполняя данные процедуры хотя бы несколько раз в неделю, вы в большей степени застрахуете себя от слива вашего рекламного бюджета. На сегодня у меня все. Если видео для вас было полезным ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал запускайте только эффективные рекламные кампании и до новых встреч в новых видео